Всем привет друзья, я давно приобрел себе петличный микрофон дешевого варианта, купил в DNS маркете, микрофон стоит 250 рублей, называется s MX-7, микрофон предназначен для голосовых чатов, для аудиоконференций и для и компьютерных играх можно пользоваться. Теперь немножко характеристика микрофона. Тип микрофона электритный, штыкер 3,5 мм, чувствительность 380 дБ. Диапазон частот 16 Гц до 20 кГц. Вот сам микрофон. Имеется ветрозащита. полтора метровая черного цвета кабеля. Трёхпеновый штекер 3.5 мм. Так, почему я показываю этот видео? И вообще, почему я купил микрофон? Микрофон купил для улучшения звука в своих видеороликах. Но у меня возникла проблема с подключением. Я подключаю микрофон к смартфону. Смартфон видит этого микрофона как наушники. Естественно, я купил переходник. Но переходник тоже не помог. Поэтому я решил починить микрофон. Убрав трехпиновый штекер, поставить четырехпиновый штекер вместо трехпинного. Вот я сейчас э, совершаю очень опасную операцию. Называется эта операция операция ⁇ И ⁇ Вы сами сейчас видите. Внимательно смотрите. Внимательно смотрите, учитесь. Вы сами увидите все своими глазами. Давай, ребята, начали. все ребята микрофон теперь можно подключить к смартфону в следующих видеороликах я буду говорить через этот микрофон всем спасибо спасибо за просмотр если видео понравился ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и пишите свои мнения в комментариях. До свидания, друзья.